Шахматы – непопулярная игра в Америке. И э, с тех пор, как евреи в Америке перестали играть в шахматы, исчезли американские шахматисты. После Решевского и Фишера больше никого не было. Но в отличие от других стран, где научились играть в шахматы – в России, в Венгрии, даже в Норвегии. У американцев, особенно у политиков, национальный вид спорта – гольф. Шотландская игра, которая развивает все что угодно, кроме мозгов. И результат. Поэтому не может Трамп, который о шахматах слышал, играть в шахматы. С другой стороны, Соединенные Штаты э, нельзя смотреть на Соединенные Штаты, как на э, другие государства, у которых есть единая власть и единая политика. Сегодняшние Соединенные Штаты это целое собрание случайное разных сил, разных интересов, разных политик. Министр обороны нынешний Соединенных Штатов отличается тем, что как последняя жена в Восточном Гареме, а султан ее не посещает. Не видит его Трамп в упор. Физически не видит, не встречается. Он там своими делами занимается, а президент своими делами занимается. И вдруг в один прекрасный день узнает министр обороны, что оказывается заключили соглашение с Северной Кореей и отменили. Маневры. На следующий день он узнает, что не только маневры отменили, вообще на будущее отменили совместные маневры Соединенных Штатов. А министр обороны даже не спросили об этом. Ему даже не позвонили и не сказали. Он об этом узнал из газет. А потом он с удивлением или с ужасом читает, что вообще министр обороны Соединенных Штатов считает возможным. Американские войска вообще покинут Южную Корею. То есть в этом сюрреализме американской политики не надо так чувствительно относиться к тому, что сказал тот или иной чиновник, даже если он министр обороны. Тем более, судя по всем признакам, этот министр обороны находится уже на последнем этапе своей карьеры. В отношении Болтона, то, что было сказано, у Болтона есть свои выгляды. Но э, он отличается тем, как он сам сказал: я верный пес своего президента. Вот что скажет, то и сделаю. Скажет так гавкать буду так. Скажет молчать буду молчать. А свои мысли, как это было в старом советском анекдоте, да, у меня есть свое мнение, но я с ним не согласен. Это-то сегодня осуществилось в Соединенных Штатах. Но если вернуться непосредственно, посмотреть, что Трамп сделал. Чтобы понять его политику, Трамп тихо с Пафосом объявляя все что угодно, принял диктат Китая и России в отношении Северной Кореи год назад Син когда он был в Пекине в Соединенных Штатах, он ему сказал: наше предложение. Северная Корея прекращает испытания ядерного оружия, испытания ракет. Вы взамен прекращаете совместные маневры. Через год Трамп это сделал. Выполнил до последней детали. Какие при этом, какая при этом была музыка, какие крик, какие аплодисменты или какие истерические возрасты были, не имеет никакого отношения. В Северной Корее была осуществлена до конца... Позиция совместная Китая и России, и американский президент ее принял. И это результат на сегодняшний день. Мало того, он пошел дальше, да он сказал, что он рассматривает возможность. Она реальна. вывода американских войск из Южной Кореи – это дальнейшее развитие того, что происходит. То есть он понимает, и когда его зас... ему объясняют хорошо, или когда он видит обстоятельства, он понимает, он человек практичный, очень практичный. И как практичный э, человек, который занимался всю, всю жизнь только куплей и продажей, его интересует, сколько денег я должен вложить. И последнее, а что мне от этого будет? И реальная ситуация в мире, она такова, что Соединенные Штаты тратят оборонных расходов Намного больше, чем необходимо для обороны Соединенных Штатов, для безопасности. И в отличие от того, что написано в военной, в этом военном документе, который подписал министр обороны Соединенных Штатов, что сказал Трамп недавно, говорит, а мы чего, мы не должны никому навязывать наши принципы жизни. А зачем это? Пусть живут как хотят. Это не относится к нашей безопасности. И он четко пытается проводить сегодня политику, то, что для безопасности Соединенных Штатов да, а что нет, он на этот денег тратить не хочет. Нет, под это можно хоть что подвести вы вот вы говорите Значит, ну я в определенной степени согласен но нужно понимать они все равно усиливают свою позицию рубежом те же сирийская арабская республика сегодня, сегодня Штаты Америки вошли туда без всякой санкции практически агрессии ведут в отношении страны какой безопасности США угрожает сирийская арабская республика этом и говорит. Да. поэтому, да. поэтому, поэтому вдруг стал говорить нам надо вывезти войска. он в Сирии он не выведет и войска но, и что сейчас делают американцы? Сейчас они практически готовят террористов, те же боевики. Американцы порт. строят военную базу на границе Ирака с Сирией, чтобы от танк перевести туда и вывести войска. И поставить заслон между Ираном и сирийской территорией в Ираке. Не на территории Сирии. Это можно Поэтому... говорить, если будет дополнительный фактор. Но они базу, которую не фронтуют, Сегодня они строят самую большую базу. На Денька. сирийской иракской границе, на, на иракской территории. И туда они выведут Атару. И на этих переговорах они представят, то, есть, вывод, то что, что американская Оно армия уходит из а, Сирии это. только для того, чтобы остановить Иран. ну Посмотрим, как они уйдут. И, и это, это, будет, доверим, что это будет их прикрытие. Но факт, как Трамп сказал год назад, нам нечего делать в Сирии. Нефть. Да. И исходя без, из вашей и логики, и с ним нельзя идти на диалог. И без какой-то рекламы на диалог придется. идти. Зачем? Это надо делать. Прекратите. Обязательно. Потому Мы что, не должны, что совершенно верно как, голосовать. Какой может быть диалог с uh, гангстером uh, и грубияным? Диалог необходим, но... Какой? какой? диалог? Такой. Мы не идём переговорить с гангстера поставить на место. Это вот вот какое дело? То есть вы в виду, что приедет в Коженке да, да. и с Наганом Владимир Нет. Владимирович Нет. и арестует, Нет. что ли, Транп? Для а, что, Владимира Путина, Путина, Путина это уже четвертый президент Соединенных Гитлера, Штатов, Штатов который Минтропа. будет лететь. Я думаю, когда, он найдет способ. Когда приходилось когда этим надо ведем заниматься. Делов. При этом хочу заметить, что до конца своих дней Гитлер уважал Сталина и говорил о нем только в превосходной степени, как свидетельствует его, его дневникам. не Но при этом было очевидно, что гитлеровцы собираются уничтожить и уничтожать нашу Россию Отсутствие лицемерия прекрасно. Союз. Европа сейчас огребает по полной программе за свое лицемерие. Как они кричали о санкциях против России и что Россия должна быть наказана. А когда их стали наказывать, сказали, а нас-то за что? Хотелось бы иметь больше оснований для симпатии, чем только оснований множество. Ну, вообще-то, ни в моем лексиконе, ни в практике нет такого понятия для оценки политиков. Симпатичне, какие-то чувства я к ним испытываю. У меня нет чувств политиков. Чувства я сохраняю совершенно для других вещей, которые к политике не относятся. Поэтому э, Трампа и любого политика надо оценивать по тому, что он делает. А в отношении того, что я здесь говорил, э, детант был результатом, я уже говорил много раз, это на основе исследований, того, что в Соединенных Штатах пришли к выводу, невозможно в, создать военное абсолютное превосходство над Советским Союзом, невозможно давлением и помощью внутренней оппозиции привести к смене советской власти. И поэтому они пошли на детант. Кто их убедил, что их эти два две основы детанта несостоятельны, это дальнейшее развитие Советского Союза. Пока это было, был детант. А потом мы убедили их, правители Советского Союза, что можно сменить разрядки, власть. Да поддержкой внутренних сил и можно добиться военного превосходства и на этом стояла американская политика до последнего года в отношении э, того что можно было заставляли я уже говорил американцев заставили на Кубе и они сделали они посчитались, американцы ушли из Вьетнама когда они уходили из Вьетнама об этом президент Соединенных Штатов знал еще за три года что им придется уйти Пентагон делал все, что возможно, чтобы остаться. Они ушли. Нечего, потому что поняли политически. Нечего делать в Вьетнаме. Хотя руководитель Пентагона и после войны бравировали, а мы выиграли все сражения. америка проиграла. И это решают политики. Американцы начали свою политику в отношении Ирана. У них две цели. У Трампа две цели, одна. Как учил Ленин. Программа минимум, программа максимум. Программа максимум привести к смене власти. Программа минимум усадить иранцев за новые переговоры. На основе того, что американцы считают, что можно экономическим давлением и военной угрозой, и может быть военными ударами, привести Иран или за стол переговоров, или к смене власти. Завоевывать они его не могут. То есть они оценивают реальную ситуацию, так же, как это было с Северной Кореей. Они видят, что? О чем есть говорить. Теперь в отношении Сирии, вообще в отношении Ближнего Востока, нельзя делать никаких оценок на 20 лет вперед. Что да, Асада, нельзя убрать внешние силы. Ну, я знаком с Сирией немножко. Его папа Хафес пришел к власти ликвидировав своего предшественника, до этого времени чехарда переворотов военных в Сирии была каждые 8-9 месяцев. То есть Асад, если его не уберут, его соплеменники Алавиты, его соратники, генералы сирийской армии, он останется у власти. Никто извне его убрать не сможет. Сирийский народ, так же, как египетский народ, так же, как иракский народ, так же, как любой народ на Ближнем Востоке, не имеет никакого влияния на то, кто будет у власти. Это Ближний Восток. Народ, народ, им правят. Не, не может быть. Правят но на, Ближнем на Ближнем Востоке, Востоке. Народ, там На Ближнем Востоке народ настоящий... ничего не решает. Подождите, но там находятся настоящие партнеры США. Страны, освещенные мировой демократией. Да. Неужели и там, в этом оплоте демократии, и тоже народ ни на что не влияет? Неужели в королевстве ни на что не влияет народ? Это говоря о двойных стандартах. В королевстве есть подданные и кровь. А граждан нет. А? Граждане, граждане, граждане это в демократических странах. В Кстати, в странах... в Великобритания-то подданная. Да. Ее величество. Ее величество. Да. Но э, в отношении Сирии, если уж говорить, то вот Болтон опять-таки... Э, я, я вообще э, люблю слушать всех и противников тоже и очень много можно научиться. Болтон сказал сейчас фразу от которой все демократы в мире содрогнулись он говорит, а основная проблема на Ближнем Востоке это не Асад основная проблема это Иран это сказал Болтон он говорит это много yeah. лет yeah. когда он это говорил в качестве сенатора или представителя в той или иной политической структуре, он... это не важно. Когда он говорит на своем посту, как человек президента, верным псом которого он сказал, что он будет, и будет лаять, как сказал президент, это имеет совершенно другое значение. Это, да. это не его личное мнение. Это звучит хуже. Это не его личное. Это, это, это мнение согласуется с мнением его президента. А вам Сирия не нравится? <свят> Почему? Вот я тоже не понял, а почему хуже это звучит? Это... Ну, в данном случае речь слабый ранее, да. но э, Болтон, э, кстати, я не очень понимаю, почему он именно пес, который будет лаять так, как ему скажут. Вот он, он сказал вот, это? Это, это, ну, цитаты это его слова? Может быть, может быть, но он примерно эти же вещи говорит много лет, действительно, находясь на разных постах и в разной аудитории, и он действительно стал альтер-эго сейчас Трампа, и э, тут сложно понять, кто чем голосом говорит, кстати, и э, Трамп стал буквально повторять формулы Болтона в самом агрессивном варианте, в самом жестком варианте, в самом непримиримом варианте. Несколько моментов. Во-первых, российско американские отношения сейчас находятся в самой лучшей ситуации. Америка наконец начала понимать, что такое Россия. До этого она не понимала. И все, что до этого представляли как отношения, это были иллюзии. А сейчас реально... Американцы начинают оценивать Россию. Но еще долго им до этого идти надо. А? Долго идти им к этому, чтобы а, прийти. Ну, сами виноваты. Второе. Россия обречена только на одну вещь. Быть мировой державой. Не будете мировой державой, Россия не будет. Все остальное не обречено. А вот это, это, это то, на что эта страна обречена. Своей историей, своей географией. Так что в 90-х, а давайте сделаем Лихтенштейн, забудьте. И Самым большим антисоветчиком и самым большим антикоммунистом был Никсон. Не было больше в американской политике такого. Главная фигура в антисоветской, антикоммунистической, американской пропаганде. Он первый, который приехал в Советский Союз. Он первый, который пожал руку мао То есть идеология у американцев. Сама по себе, его взгляды сами по себе, а реальная политика сама по себе. А в отношении переговоров между Путиным и Трампом. Трамп торговец. И он подходит к политике, он как торговец. Он хочет выторговать. Не приписывайте вашему президенту такие же качества. Он не торговец, он не торгаш. Он совершенно из другой природы. Он по-другому воспитан. Он не смотрит, что продать и что купить. Поэтому никаких уступок, чтобы кого-то, кому-то чем-то заплатить со стороны России, пока у вас такой президент, я не вижу, он будет исходить из того, что из интересов России можно, о чем договориться, о чем нельзя и о чем можно послезавтра. И именно этим объясняется политика России, которая и у меня вызывала сначала удивление к отсутствию должной реакции на действия Соединенных Штатов. Оказывается, ваше руководство исходило из того, что политика Соединенных Штатов, как это было определил Путин, определяется внутренними войнами в американской политике. И поэтому он проявил невиданное терпение не реагировать так, как ожидали, не реагировать так, как полагалось, а все-таки дать шанс пранку начать проводить политику. И вот первый шаг этого, это будет 16 числа.